это вот этот численный состав 12 человек вы для предоставления возможности всем шести парламентским партиям представить свои кандидатуры и соблюсти нам необходимый паритет. Всего внесено в 57 комиссий предложение по 8 36 кандидатурам, в том числе от парламентских партий 399. «Яблоко» 21 кандидатуру предложила, «Справедливая Россия» 57, «Коммунистическая партия Российской Федерации» 58, «ЛДПР» 57, «Партия Роста» 35, Единая Россия» 171 кандидатуру. Непарламентские партии внесли предложение всего по 158 кандидатурам, в том числе «Гражданская платформа» 18, «За женщин России 7», «Зеленые 27», «Патриоты России 18», «Родина 7», «Союз труда 50», «Трудовая Россия 31». Также мы получили выдвижение от представительных органов местного самоуправления всего 63, от собраний избирателей по месту жительства, работы и учебы всего 213 человек. Также мы получили выдвижение от партии «Народ против коррупции» «Одна кандидатура», и партия РОС – это Российский Общенародный Союз под руководством Бабурина. Вот такая картина до того, как мы будем голосовать за составы. Предложения, рекомендации территориальной избирательной комиссии поступили от рабочей группы по формированию комиссий. Я внимательно рассмотрела документы. Знаю и видела протокол, изучила его внимательно, видела, что по некоторым вопросам была дискуссия, было голосование, не везде было единодушие, но по большинству комиссии э, вы поддержали те предложения, которые были внесены на рассмотрение группы. В в и 10 -10. У -у -у. Я спрашиваю до начала Вопросы Походу Вопросы Можно? Как коллеги Поскольку нам все равно обсуждать председатели каждой комиссии Кто за то У нас есть регламент и повестка дня Мы за него проголосовали Прошу его придерживаться Потому что вопросов много Давайте так Первый вопрос. Оформирование участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 1724. Список у вас перед глазами. Кто за то, чтобы поддержать? Кто за? Кто против? Ну, единогласно. По процедуре мы действительно так и собирались. Голосуем за состав. Следующий вопрос это председатель. Если вы это имели в виду, то вот, собственно, ответ на ваш вопрос. Следующий вопрос. О назначении председателя участковой избирательной комиссии 17.24. Почему у вас нет э, кандидатур и решений? Потому что решения все типовые, они с пустографкой. Исходя из э, рекомендаций партии, которые выдвигали кандидатов, опыта работы в предыдущих составах, документов, где отражен опыт работы участковых избирательных комиссий в разных статусах, я вношу предложение о назначении председателем этой комиссии Черкова Олега Юрьевича. Какие будут вопросы ко мне, какие будут иные предложения? Вы председателем в прошлом составе комиссии, все верно? Да, все верно. Согласен, работайте дальше? Все Есть верно, и... это даже не обсуждается. Все документы о правильности выдвижения проверены и проверены. Хочу обратить внимание коллег, что Виталий Владимирович еще посетил нас, несмотря на то, что принимал активное участие при рассмотрении вопроса на рабочей группе, посетил нас вчера, и те документы, с которыми он хотел ознакомиться, мы были предоставлены. Кто за то, чтобы назначить председателем этой комиссии Чиркова Олега Юрьевича? За и против? Прямо. 17.25. В состав перед вами... Кто за? Кто против? Кто против? Супремя, придемогласно. По председателю рекомендую к назначению, прошу поддержать меня, проголосовать за Абаеву Ирину Владимировну. Она тоже возглавляла комиссию, выдвинутую только Коммунистической партии Российской Федерации в составе. Кто за? Кто против? Супремя. 29-я комиссия. Кто за? Можно вопрос? А по да. Выступление а -а -а. две минуты можно? Да? <клышленный> Выступление <рейтинг> <клышленный рейтинг> две минуты перезвонить, конечно. Уважаемые коллеги, я выходил с предложением на рабочую группу, которая будет бы с предложением на комиссию, в перспективе поддержать назначение председателя партии Яблоко. И для того, чтобы мы выбрали три комиссии, в которые хотели бы рекомендовать и рекомендовать, э, да мы, да, мы сейчас по составу. Сейчас по составу. А мы, мы сейчас не перескакиваем с вопроса на вопрос. три комиссии. А ну-ка перескакиваем для вас, пожалуйста, прошу. Держите телефон. повестка очень наполненная. Мы сейчас обсуждаем вопрос формирования состава комиссии из 15 Пожалуйста, после пожалуйста. Число... В общем, число не выходят в определённые Я бы хотел спросить поддержать комитет также кандидатуры, которые были вести по другим предметам выдвижения, такие как место жительства и учёбы. В частности, к предлагаемым решениям, если нет, есть какие-то комитетуры, как «Подгудина» и «Татьяна», или «Ронова» или «Марина», которые не имеют, которые, на мой взгляд, являются более а, квалифицированными, и поэтому я подготовил а, проекты альтернативного решения для, пожалуйста, по, соответственно, вот этой конкретной комиссии, а, и хотел бы просить комиссию рассмотреть а, возможность. просто состав. Возможность внести изменения в, комиссию, в данное решение. Те изменения, которые я предлагаю, я выделил жирным шрифтом. Подождите, вы тут дали 45-е. Сначала идет 29 Давайте, пожалуйста, по 29-й сейчас и говорите. Я вижу, я все вижу. Давайте так. Прошу внести а, изменения в этот а, проект решения и включить комиссию Жукова Павлина Вазгеновну, которая является помощником депутата законодательного образца Нинградской mm -hmm. области, имеет экономическое образование, mm -hmm. очень квалифицированный, а, высшее экономическое образование. А, и, а, на мой взгляд, эта кандидатура а, является а, более компетентной, а, чем... А, так, который находится на данном решении и Останаева Ирина Васильевна, которая, несмотря на то, что не имеет опыта работы, но у нее а, тоже высшее экономическое образование. Александр Владимирович, все понятно. Ваше предложение понятно. Альтернативный проект принят. Только хочу вас поправить. Мы можем вносить изменения в решение, которое еще не принято. То есть вы, вы предлагаете альтернативную да, позицию. Уважаемые коллеги, есть ли еще предложения, замечания, вопросы? Нет. Ставлю э, на голосование вопрос, э, э, внесенный на основании решения рабочей группы. Кто за тот состав, который предложен, который вы имеете? Кто за? Кто против? Еще раз. Кто за данное предложение? Кто против? Один против, воздержавшихся нет. Кто за то, чтобы поддержать проект, который не внес Виталий Владимирович? Кто за? Один? Кто против? Додержавшихся нет. Решение принято. Переходим к вопросу назначения председателя комиссии 17 Рекомендует Рекомендуется Красивникова Елена Николаевна. Кто за данное предложение, спасибо Вопрос, можешь, а вы не хотите, чтобы вопроса первого, ничего не Вы не хотите, чтобы вопроса первого, ничего не хотите... Вы не хотите, чтобы вы, кроме вопроса второго, не хотите... Давайте констатацию. Давайте констатацию. <тогда> давайте <губい> <тогда> так. Давайте так. Немножко я вас поправлю. Мы обсуждаем вопрос. Вы по этому вопросу вносите административный uh проект. Вы не должны меня пачкать его во время заседания да, вас по регламенту должны делать период, знакомиться с этим проектом, возможно, что в комиссии на деньги для каких-то вопросы и нечистых Вы не сделали это до начала заседания. Если мы действуем в рамках регламента и рассматриваем вопросы, то по мере их рассмотрения они пачкают. Вы вносите альтернативный проект по назначению председателя. Есть замечание предложения? Нет, приняли этот альтернативный проект, вставлено на голосование альтернативный проект, по смыслу которого предлагается назначить председателя этой в облику в Анну Александровичу. Все то, чтобы назначить Лобликову. Я да? могу, что, а, читать, э, рекомендацию партии Яблоков. Виталий Владимирович, а одну секундочку. Подожди. Нет, подождите, пожалуйста. А, а, все рекомендации, которые партии, парламентские хотели направить в территориальную избирательную комиссию номер 12 мы получили и зарегистрировали в установленном порядке до начала заседания до начала заседания я предоставляла возможность всем равную, всем членам комиссии внести документы, предложения вы сделали это, внеся уведомления не внесли до начала заседания в проект повестки дня свои вопросы мы уже отступили от регламента и нарушаем его это не вопрос. И это письмо было направлено вам? Когда? Вчера. Где? Партия направляла вам письмо на электронную почту. Нет, не партия. Нет. А что это просто хотели электронной почте письма нет от партии. Прошло разрешить зачитать письмо от партии. Коллеги, Коллеги, Проблемо. Коллеги Проблемо. давайте Проблемо. голосовать. Мы послушаем, Виталий Владимировича рекомендацию от партии в отношении кандидатуры Вобликовой Анны Александровны и, может быть, других кандидатур. основания основаниям мне оказать. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. По основаниям нам нужно и, это, все, с <галя> и э, все необходимые заявления, обращения. В общем-то нужно делать вовремя. Рассмотрим основания. Мы, мы э, Наталья Васильевна, давайте так. Мы дадим возможность выслушать Виталия Владимировичу И э, дальше, пожалуйста, снимайте, <галя> пожалуйста, поддержку проекта, Дима. заявлять, что комиссия вовремя получила эти документы? Да, почему-то, Пожалуйста, передайте секретарю, да, и общую. Прошу э, голосовать, возвращаемся, да, к назначению председателя комиссии 1929. Напоминаю, за проект, которым предложено на, э, назначить российское комиссию, мы проголосовали, один голосный голосов, с каждым альтернативный они проголосили на проект выназначение Кто за? Кто против? состава комиссии в предложенном варианте кто за кто против принято единогласно Нашу предложение по кандидатуре председателя предлагается назначить председателем комиссии 1730 танцура Екатерину Германовну. Екатерина Германовна имеет опыт работы, была избирательной комиссии на территории. Типа, не Комиссии выдвинут э, членов участкового избирательной комиссии гражданской платформы и партии. Да. Кто против, кто удержался, принято. 35-я комиссия. Кто за данный состав, прошу проголосовать. Принято. Предлагаем назначение Никитины и Котяну Владимировну. Кто за? Против нет, удержавшихся нет. 36-ю комиссию формируем. Кто за? Против? Удержавшихся нет. Принято. Предлагается к назначению, и это будет новый председатель для этой комиссии, Никитин Владимир Владимирович. Опыт работы более 10 лет. Знаем его хорошо. Кто за? Можно уточнить, в каком комиссии он 17.35. Проголосовали? Голосуем. Кто за? Кто против? Принято. 37. 37. Почему? Правильно. 37. Кто за этот состав? Спасибо. Предлагаю назначить Перенчук Людмилу Николаевну, председателем, кто за? Кто против? Принято. 38-я комиссия по формированию голосов, кто за? Кто против? Выкидавшихся нет? Предлагается Галиева Ливия Асадуловна. Кто за данную кандидатуру? Спасибо. 39-я комиссия по составу голосуем. Пожалуйста, коллеги. Спасибо. Предлагается Камградская Анна Маниловна. Кто за данную кандидатуру? Благодарю. 40-я комиссия по составу, прошу голосовать. Принято. Руки в Кандидатура председателя. Вношу погоду Ольгу Рустамовну, КЗ. Кто за данную кандидатуру? Прошу голосовать. Спасибо. 41 комиссия. Прошу голосовать по составу. Благодарю. Председатель предлагается кадром Надежда Сергеевна. Кто за? против? Благодарю. 42-я комиссия. Голосуем состав. Все за? Против. Нет. 42-я комиссия предлагают назначение. Иванову Тамара Николаевна. Кто за? Против нет? Надержавшихся нет. 43-я комиссия. Формируем состав, пожалуйста, голосуем. Вот там. Нашу кандидатуру Рыщиковой Натальи Николаевны. Кто за? Кто против? Кто против? Кто да. против? 45-я, 44-я, 44-я, 44 просто не оказалось в рассроке на зале, mm -hmm. да? Поставляю, да, ничего пока не, да, это не mm -hmm. а, На руках у вас осталось, коллеги, смогу ознакомиться, 44-я комиссия, голосований состав. Привет, да? Предлагаю кандидатуру председателя, это будет комиссия моего Председатель Мальчик выступил на она заявляет о работе и работает. у ложеном Работает достаточно большой. Я бы хотел предложить внести, соответственно, его кандидатуру в комиссию, добавив место фотовой Анастасии, которая является студентом, не имеет опыта, что для работы комиссии, мне кажется, очень. Коллеги, требуется ли вам перерыв для ознакомления с проектом, внесенным прямо в ходе заседания, что противоречит регламенту? Перерыв не требуется. Можно поставить на голосование оба проекта. Да? Голосуем по кандидатуре. Подождите, по составу. Мы сначала по составу, потому что речь была о составе. Голосуем за предложенный э, и рекомендованный рабочей группой вариант э, состава. Кто за, кто против? Благодарю. Кстати, вы против? Я против? Я посмотрела. Но не поднимайте руку. Дальше следующий вопрос о э, назначении. Кто за предложенный, проект? Один. Один. Кто вот. Переходим к предложению председателя этой комиссии. <coughs> Предлагаю проголосовать за фирма Узалима Это новый, для этой комиссии руководитель. У меня опыт работы в комиссии, в том числе председателей. Предложен члены объекта формальности партии «Соведневая России. Давай партия yeah. Кто за кандидатуру каких-то в камеру. Кто за кандидатуру? Делит <time> который будет Могу кандидатурить для Кто за? Кто против? Воздержавшихся? Нет. Спасибо, коллеги. Формируем 54-ю комиссию. Прошу голосовать за состав. Принято. Прошу поддержать кандидатуру Шуля, Ильяны Леонидовной. Предложена Союзом труда, выдвинута. Проводила избирательную кампанию уже в качестве председателя. Кто за мою кандидатуру? За. Против? Принято. Состав за, против, принятый единогласно. Прошу поддержать кандидатуру Степановой Надежды Евгеньевны. Предлагается Иванова Татьяна Владимировна на председатель в этой комиссии. Выдвинута это в миссию, в советных регионах. Предлагаю на должность председателя Салыгину Ирину Алексеевну. Кто за? Кто против? Не выдержавшийся. Формируем состав Предлагаю э, назначить председателем. Смирнову Елену Олеговну, тоже опытный человек, кто за, кто против. Все успели проголосовать. Ну, второе, увлекся там чем-то. Что... Он руку не поднимает, а я не могу зафиксировать. Давайте так, поскольку типовые... Может быть, сократим немножко, да? Да, не да, да. да. Если точно нормально. против или раздержался, просто да. еще озвучим голосом. Да, нас да, смелькает, а Наталья Васильевна протокол потом оформляет, да, да что -то что -то. чтобы не было потом непонимания. Формируем состав 62-й комиссии. Пожалуйста, кто за? Предложенный вариант. Против, поддержавшихся нет. Предлагается Мирошниченко Галина Павловна, председателем, знаем все это, руководитель опытным драматом. Кто за? Спасибо, коллеги. 64 -я. По составу голосуем. Пожалуйста, за. Против, воздержавшихся нет. Принято. Предлагается Главена Валентина Николаевна. За. Против воздержавшихся? Нет. Шестьдесят пятая комиссия. Голосуем состав, пожалуйста. За? Против. Воздержались? Нет. Предлагается э, председателем комиссии Плесецкая Оксана Николаевна. Кто за? Кто против? Воздержавшихся нет. Формируем шестьдесят шестую комиссию. Голосуем состав. Кто за? Против. Воздержавшихся нет. Предлагаю на должность председателя Степанову. Нет. Да. Да. Шестьдесят шестая, Не вижу документов на шестьдесят седьмой. 67 а у нас не формируется. Мы 66. Извините, извините. Извините. Забежала вперед. 67 у нас не формируется. Предлагается Степанова Марина Геннадьевна. Выдвинута в состав УИК партии Родина. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято. Формируем состав 68-й комиссии. Прошу голосовать, состав. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято. Предлагается. Выдвинутая партии ЛДПР составу состав э, Иванова Ирина Николаевна. Да, для данной комиссии это новый человек, новый кандидат. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято. Формируем 69-ю комиссию. Голосуем за состав, пожалуйста, коллеги. Принято. Э, предлагаю председателям Попову Алису Алексеевну уже новый человек для этой комиссии. Прошу голосовать. Указываю тот от года. Спасибо. Против нет? нет? Поддержавшихся нет. Формируем 70-ю комиссию. Пожалуйста, попрошу проголосовать ее, за ее состав. За, против, поддержавшихся нет. От «Справедливой России» рекомендовано ее ей выглянута Сидоренко на должность председателя. Прошу поддержать эту кандидатуру. Кто за?